повторно бежит на проход с той стороны не ну это мясо Слушай, это мясо конечно. мясо да там пойдем ты подходи сюда быгом Убегу. вижу танк а, твой дом на метке защиты второй этаж принято To je По нам видео гонь танк. Ну пантон. Ааа, Э, опять да, танчинок, выски, у всех. Да, да, да. Ты они на 220 там у, этого, у этих мельниц. По кустам шарец. Д дымы там, да, у мельниц, дымы, они в кустах. Я уже дал им там. А, то, что пойти. Ой, бегут, бегут к контону, бегут. Подходит к фантонке. мы пошли от них Понял Пулемёт, все правильно, там левее этого, очень много левее Левее, докажите да, их Левее ты как его, мельницы, левее мельницы Метров за десять от мельницы лево Да-да-да, чуть правее, правее, чуть-чуть, чуть-чуть правее Хорошо кладешь, они не высовываются. Она нам работают Туда бы парочку, блин, зарядовал бы. Понял. Сейчас. бежит вправо от понтона по полю к высоковольтке подбегает ребята видите к дому бежит сейчас будет заночажиться в дом молодец, молодец, отлично еще один бежит там же двое двое За металлическим основанием лепленты жаба а, подбеги ближе куда? К понтон? к джеке понял И снайпер прямо возле понтона прямо в ступакуке Дома. крайний дом слева видишь угол левый поднимает да да да поднимает на метке атаки трое лежат поднимают на метке атаки. гаси там Чуть отлично повыше. гасишь еще Они заняли дома на метке меча Оттуда пулемет работает. Переходят через понтонный мост. Пытаются перейти, им не дают. Он не перейдет. Вот Медик Да, конечно. Обнови, Кто у нас радист? Да, я его обновлял, но что-то ни хрена. Сейчас появлюсь, обновлю его. Нет, не слышу. где-то, не, я не понял Станут а не будем. они могут уже пройти Сейчас а... Сейчас, ты тогда беги, Эрик э, Осторожно, там, подымай тогда, нет На, ухо, сходи, посмотри пасут осторожней ты беги, беги, нет, посмотри, что там ааа, Квист, тогда займи в здание. Сейчас щас я тебя быстро поднимаю, надо уходить угу. лечиться будем в другом месте Заба, подкинешь припаса. Ну, Повалило, не вижу. Заба. Серки стреляй, ой, не На мягкую защиты, займи позицию, найди там пуск. Принято. А, на... Куиз, а, там есть бочки. Чакрою. Займи там позицию. Пулемёт стреляет. Нет, там возле... печально. Нет, Тогда возле мельницы нас снял снайпер. Он там пристрелялся. Ну тут никого нет, только Черт, две, две разбитые пушки, плащ и всё. Сейчас тогда. Эпос, <сосказа> надо смотреться. Как навигали? А. Лен, снайпер пасёт Подыми Я не вижу Второго вижу, ребята Второй там сейчас вижу просто... э, А он в мильнице подъехал Самая левая Слышал? Нет Нет Рис, рис, рис, Можете войти с другой стороны и выйти. Сейчас Раз уж стреляют. Хорошо. Аквист. Да. Селись, Джеки. Куда тут? А у них будут патроны Бегут, бегут, бегут, да, наверное. А что, бегут? Примерно. Да, да, да. Я просто не мог. Командир пулеметчик у нас пометишь его на той стороне. 240 250 возле красного дома одноэтажного о, сняли его, сняли, молодцы Там а, ушка надо найти место, где ее повесить повыше. Мне снова поставить. Эрик, готов меня поднимать? Я сейчас бегу наверх. Снова. Давай. Как ты Ты у нас постоянно сюда арта идет, они не перевернут. Он рожет, по-моему, да? Да-да-да, вот она, пушка, ты ее пометил. Отлично. Кстати, ты можешь отсюда с другой стороны с балкона хорошо метки ставить. Я ее вижу. С моей, с, с моей позиции я видно. Вот туда, командир, вот сюда вот заходи. Там их видно, а, будет. Спасибо. Бам. Съел. Жестко тебя мне не поднять. Чет, жаба, а, кви... Нет. А, я на Эрик и Квис yeah. остаемся уже. А Жаба и Нет, подымайтесь наверх туда. Отлично, уничтожить грузку, подтверждаю уничтожение. К метку метка муж. Наверх. Котики? Нет, да. А что за метка? Давай, идите. А квис, это не для Тебя. Я совершил уже На этом тоже здесь. А мне бежать? В точку. А... Да. И на этом тоже. машинку нашу. танк работает Вот там же на танке. Я не знаю, куда они поехали. Тигр, тигр стоит прямо на поле логисты они скинуть а кт где у этого лапа лапа у высоцева этой электрической передачи у стола видишь asked? чего тигр стоит 240 250 да видно на нем нет уже стоит или там что-то еще нет больше нет ничего. Он просто дуру вводит туда-сюда по всему нашему берегу. Блин, заразу он на меня усматривает. А какова задача здесь на Помогать. нашим обороне главного моста. Командир, еще один танк за мельницей стоит. 20. двести 210. тело, Актан а тело, блин ты же а, сейчас помечешь, что я к тебе подбегу по нему арта бьёт а из вас кто-то имеет э стрелять с пушки? Суба. Нет. Ну что? Он целый. Целый. А, на пушке умеешь работать? Слышал. Блин. А, короче, жаба а, Сядь на пушку. На метке защиты она стоит. Просто плохо слышно здесь. Столько взрывов. Танк уезжает. Уехал тот тигр. и взрывов, и гранат там просто... Ааа, тебе надо занять пушку я, я уже побегу. Я бегу, я встал с МСП уже бегу Там ближайший есть Да, я... я только сейчас Я бегу тоже Да, нет, заеби Они сейчас понтон пытаются пройти. Ясно, что это будет потом. Понял. Какой со стороны там на потомке сейчас у тебя будет? Что-что? На потомке у тебя сейчас... Сейчас, сейчас будет пехота. Bye-bye. Есть проблема в пушке, то, что мы ничего не видим. Потому что тут Сидите. постоянно дымы падают. Сидите и ждите. Нет, тогда робики сбегают немного. Корректируй жабу. Только не фуде. На верхней части а стрелять по ней, на мосту, который по верхней части Чего? стрелять фугасом. По верхней части моста стрелять фугасом. По вот берег... этим перегородкам. По перилам, стреляй. 75, э, посмотри Сейчас Но ту пушку, которую ты до этого помечал еще раньше сняли которую я не вижу Не, не, там как раз новая стояла Это обновили сейчас, сейчас новую сняли А, значит сняли новую, да Ну дымит, дымит надо найти сейчас танк или что-то, что-то еще стрелять. Да не высовывайся, там вот на одноэтажном здании снайпер сидит. Он бегут-бегут к этому. Фонтону нашему. Опа, снопка да не могу. Это снайпер. Там вот эта краса и дома, блин, их снайпер сюда сил. Молодцы, ребят, молодцы. А там в бинокль совсем неудобно смотреть. За На 20. Милиции. Я Не знаю, память, я уже. Танк на мосту Чего? Танк на мосту Готовьтесь, сейчас танк будет Пехота пытаются пробежать понтовый мост Прошли! Спасибо, сейчас противник будет, бери винтовку. У вас-то все плохо? Вам помочь? Нет, у вас задача своя. Бегут, бегут слабо. Ряник обновить надо, срочно. Гибап поси обновляй, галик, срочно. А, нет, ты живнет. Отлично. Обнови. Отлично. Жан, живой? Нет? Второй этаж. на красный. этаже Побежал э, на восток. Сдайте. Автоматическое оружие. Но, в этом спаду. <звы> У нас тут очень много пехоты надо поискать пока а -а -а, Крис Надо будет отойти тебя На метку уф Хорошо Бегом бегом бегом Они не должны уже проходить Эй! Надо открыть метку защиты. Смотри туда. Подходи, пока. Крыс. Да-да. Только займет. сейчас найдем пока смотри туда Эль. принято красное здание пехота пытается опять повторно бежит стороны не ну это мясо Соль. это мясо конечно нечем да поднимать я огиба просто Давай я попробую бежать. Не надо тикеты тратить Ну 16 секунд еще добегу Ну хорошо, давай тогда Я лежу Они поставили релик прямо возле Антона. На нем стоят и пытаются пробежать Сейчас Двое прошли посередине моста проходят, проходят, вон они там. Двое прошли, сейчас ралик откинут, скорее всего. Барни, срочно бегите сюда. Нужна поддержка. У нас пары, ребята, давайте. Дай медик. А, в этом плане, я думаю, на нас тут бомбу кидают. Скажи там, чтобы хоть кто-то пушку занял. Что? Кто помогает? Все, они отстреливают нас. наверное. А где наши танки? Или они тут бесполезны? Спасибо, пусть. Танк херачит. А, получается. О, нет, нет, нет, нет. Всё пропадает. Да, плохо тебе. ты заикаешься? У тебя и микрофон пропадает. Танк, Танк на мосту откатывается на базу. Тебя. Попробуй сказать здесь. Нет, не слышно. Скажи, в DC. Если ты что-то говоришь, мы тебя не слышим. Пушка на том же... Там же пусто. Да, это флаг наблюдаю. Там сапер, ой, логисты подъехали, сбросили припасы. Жестко залетел. Сейчас остановлю. Там надо опять эту гнитку ставить, чтобы его разбомбили. К... Куда? На Моффаз, беги жаба к Жеке. Спасибо Не высовывайся снайпер Там двадцатый очень опасно Они просто строились Ох ё А как она прострейливает? Я вроде ушёл Не решитесь там... Что значит 아, не занимайтесь. вот дом больше? Нет, не по дому У них зенита. Нас... Они нас разбомбили Поптегай uh -oh. Подождите. Подождите. Лежи, я попробую до тебя добежать сейчас. Подниму, чтоб тикета не терять. Да, Я уже эти, что дальше? Эээ, займи где-то на позицию. позицию а, нет убой а, эрик а, ко мне подойди принято а, эрик твоя Ленина. позиция на метку фокус принято а, нет займи место но убойчик. они перешли мост Антон, здесь, здесь, здесь. Где? На мне, на мне, командир. Вот там в домах. Я кинул, успел кинуть фосфор. О, меня... За Бога, займи место. На этом видно все. Убивай родиться. МП-40 зарешала В кустах лежат, короче. Один за деревянным Закидывайте гранатами. Пусть они сожрут это все дерьмо. закинули захинули меня Аккуратно они там хуста Он прямо на углу Снял Отлично Они пытаются левее пройти Я вам аккуратно здесь, прямо здесь был, лечил кого-то Нет? Понял. Супер ко мне. Пусть прикроет спину. Бегу. У меня противник. Эрик конечно, конечно же конечно. Ты бегу, бегу. Тут Джеку же, э, прорвали. Ух йо. По мне прям пушку дал. <Слышко> Но это это, похоже артиллерия, а не пушка, потому что я был за забором. Да, я слышал пушку в доме. Yeah. такой радиус прям поражения не бегите есть, оттуда есть. вам туда не надо держим оппозицию у дома около где находится на Уходи оттуда, тебе там не надо быть Нет, сейчас Нет, тебе сейчас в спину могут зайти Они обходят с той стороны Спину, вот спину, спину, спину Жаба, бегом сюда, надо Сейчас, хилялся. У деревенного знаю как это назвать даже, шалаш, блядь Бежал, а? а, подойди к нету Покойно это Еще на юго-востоке, там далеко в кустах лежат Убил, убил Можешь пометить Рядом со мной в здании Бигон. Осторожно, здесь по тебе, да, Да, там успел. здание вроде, смотрите. Второй этаж. Ну, раньше. А он сидит, да, там? Ну да, там с он. А там ч, родит. А, Перегубниваемся. А, квиз с нет. А, жаба со мной. Эй, держишь здание, покрываешь их по Я стараюсь, но они напротив раллика прямо засели. Квиз к нет, убегом ножками. топ топ топ Это нет? Квиз. Жаба, жди меня. Жаба, смотри, там уже. Блин, в ветер, ребят, ничего помощь. Надо сразу. Сарайчики. На Напротив тебя в окне. Да, сорок, смотрю, и... вижу их. Вот у меня он снял сразу. Ну одного я там убил. точку заберели я знаю они разбегаются зачитайте здание пока нет кры... иду, иду впереди, впереди нас слева слева был бегом бегом бегом откани гонотов ну занято я пойду в тот северный дом по посмотрю а Понимаете место этого, Джеки. Двигайтесь на Муфас. Давайте переходим на Муфас. Мы решили контроль наступления провести. А, нет, он, этот. Жека возьмет полностью мост. Он спереди, и мы сзади. Возможно, они даже будут сейчас отрезать их на главном мост. Бегом, не тормозим, надо полностью взять. Бегу, бегу. А Эрик и Квис занимают здание. А нет около моста. В кустах. А, жаба на метке защиты принято там найди себе пстэм а, эрик наводи э, квиза вот где-то на метке танки нет я тебе угу. да они взяли принял мсп по главному мосту полетела. пусть я там принял прям мне, подходи пока принято А, стой, жаба. А, значит, квиз. Э, Эрик. Нет, отходите на точку пока. А, жаба назад. Принято. Нет, только дожди немного. Галик, а, галик обновил. Ладно. Значит, нет с нами еще. Сел. Еще полетела МСБ по... по главному мосту. Понял? Там. А мы ее Жек взял. Они на севере рядочки. Квиз, э, Эрик, работаете вместе, идите. На метку защиты. С моста сверху стреляет, аккуратней. Сверху. Понял. Нет, ко мне, ко мне, нет. Сзади, я сзади, я сзади. Нет, сзади, сзади, сзади я. В дание заходи, ближайший подъезд. Блин. А, в соседнем, значит, меня сняли снайпер где-то. Да, они на севере. Только осторожней. Осторожней там. Что там взорвалось? Ну наша маскишка целая, это не она. Блять, ну у меня нет этих. Прецу. Надо Блин, поднять. <связь> киса, Киса, а... Киса, есть приспрытие? Вернуться? Да, поднимите, кто ближе. Не, Жаба, ты пока будь там а, квиз и должен поднять эрик Да, подними, попробуй квиз. Сможешь поднять? Не, гивапаемся, ни в коем случае. Не жим до конца, если Блин. есть рядом кто-то. Блять, серьезно. Бля, значит не поднимет. А, жаба, подбеги ко мне. Ты да донос насдыхаешь. Да. Подожди, меня тут же убивают. Пока. Ага. СТГ зашел на меня. Ага, бля, под носом бегают рядом с нами. А, Хаслер бежит уводить МСП? Mm, не знаю. А, тогда Эрик, ты гевапайся, сейчас подымешь всех. На раллик исполнись. Сначала меня подыми, да, потом э, квиза. Жаба в последнюю очередь. А, Жаба, мы или... сейчас немного поменяемся. А, скорее нет, нет. Нет, все такое эсэнс. А там бесконечно спавни Брэнк uh, ай, паразы, да, да. отлично, отлично что вам, параллфы? блядь, не смогли блядь, нас... спасибо